Здравствуйте, наши дорогие друзья. Сегодня с вами мистер Акс и... Мистер Фриман. И сегодня мы с вами будем играть в игру Survival ВКонтакте. Мы пойдем в лагерь выживших, то есть кэмп. Мы сейчас возьмем самый маленький сервак. И... Сейчас мы тут пропустим. Мы будем лутаться. У меня есть деньги. И мы что-нибудь купим себе, а потом пойдем на серв. ТДМ. Так, дорогие друзья, мы зашли в лагерь выживших. И мы продолжаем... Вот он выглядит, да, вот так вот он выглядит. В этом лагере выживших находится военная база, так сказать. Здесь, если человек стреляет по мишеням, то... Дорогие друзья, простите меня, Так сказать, происходит звук... Ну, денег, да, но, к сожалению, денег здесь не дается но это так, чтобы узнать, попадать в человек или нет. Да, в косой, данном случае не... я попал пару раз. Подойди близко к мишени, я раньше сломай думал... систему. Я раньше думал, что если вот так вот попадаешь, да, так, я потратил, по... я раньше, ну, когда раньше играл, я в тот раз, ну, в общем, по потратил все патроны, потом посмотрел на деньги и, оказывается, так, пустите мне пожалуйста, не звонят. Так, мне звонили, в общем, мы сейчас здесь купим что-нибудь из лута, и когда мы купим, мы воспроизведем заново запись. Мы сейчас пока поставим на паузу. И мы продолжаем обзор лагеря выживших. Да, я еще, кстати, вам хочу сейчас прям продемонстрировать баг на, как сказать, на оборудование вашего оружия. Вот, например, вам надо, вот у вас есть хоть одно, либо прицел, да? оружие этому, которое у вас есть, либо, ну там глушитель, да? Вот вы, например, я вот на вот э, на вот эту я одену прицел, на эту я одену глушитель. Теперь мы выходим с сервера. Выходим. Заходим, ну снова на сервер. Я сейчас на паузу немного поставлю. Так и вот, как вы видите, у нас появился прицел. И это работать со всеми багами, ой, во всех режимах. Вы можете просто деть душитель или просто прицел. И у вас на обоих руках появляется. Только правда у меня не появилась на Энке Но сейчас мы сделаем снова. Значит, снимаем, ну, вот, кидаем, пока подбираем ее. Вот прицел, диван на нее прицел. Удеваем на Оставляем... Да, ничего, все нормально. Ничего мы не меняем. И чтобы удостоверились вы, я не буду ставить на паузу в этот раз. На паузу. Меня исправил мистер Фримен. Так, вот мы выходим с сервера. Так, сервера. Снова заходим. Сюда. У нас тут вот немного интернет подтупливает, но ну, ничего страшного, в принципе, играть можно. Не, не ну, это из, в основном из-за самого бандикама, с помощью которого мы снимаем вот эти вот летсплеи. Вот сейчас-сейчас мы загрузим, и вы убедитесь, что бак работает. Вот у нас энта. К сожалению, у нас не получилось. Сейчас, подождите так э, сейчас это получается с бушаком только работает верно а, а прицел ну не знаю я в тот раз пробовал сейчас я значит вам ну, покажу еще раз заново сейчас я значит вам покажу заново как это делается. вот смотрите выкинул, выкинул автомат выкидывал вот этот прицел выкидывал М4 Одеваем на нее прицел, это вот глушитель, вот, как в тот раз было, точь -в -точь. сейчас я вам покажу, Бак работает. Выходим из сервера, вот, мы заходим на кемп. мистер Фримен тут немного дурит. Мне не немного? Да, Шали. не немного, да, он говорит не немного. А мы вот. тут плюшками баллы. Короче, у него что-то крыша поехала, немного то, что он шутит. Шутить что-то все время Да, Вот вы видите, появился прицел. Комки, к сожалению, не появляются глушители. Ну, значит, работа только с прицелом. Ну, ничего страшного, вы зато можете, если нахуй поглушить, вы можете получить прицел на любое оружие. Да, можно сказать, что в подарок. Вот я тут отверточку нашел. Вы убедились, что ничего никакого стау? Я взял это абсолютно без пауз. Я не мог никаким читом воспользоваться, потому что, как видите, на панели задач. Вот ниже она. А у вас, вы ее не видите, к сожалению. В общем, я ничего не делал. Я вам сейчас могу продемонстрировать панель задач. Сейчас. Вот, в общем, у меня вся панель задач. В общем, тут ничего нет. такого нету. Да, я тут. С батом в общем, бак работает. Я, кстати, сам этот нигде не смотрел видео, я сам случайно наткнулся на этот баг, Ну как, мне он очень понравился. Я не будут выбирать только там убирают. Зачем? он, А он просто разобрал потом. В общем, я сейчас выхожу. Нет, я все же, сейчас я все же возьму. Вот я глушитель возьму. И я одену на Сейчас мы уходим. Я поставлю на паузу пока что. Так, вот мы зашли на ТДМ, за команду А заходим. Я всегда сайт Вот. Как бы, не появляться глушитель почему-то. У меня раньше появлялся. Не знаю, может, там что-то случилось. в общем мы сейчас. Так, это... странно. Так, я зарежу... нет, он не мог из окна упасть. как тут из окна какой, хотя. не не, он не мог выпасть тут очень далеко, до самого окна. и даже если с крыши прыгать, то он вряд ли долетишь. он тут просто мистер -плеймен. немного отдалился. Я с ним разговаривал. Вот, мы сейчас э, идем к пятиэтажке. Мы, я пропущу, чтобы это. Ну, просто у нас пробная версия Бандикама и у нас нету самой вот этой вот. Ну не куплен Бандикам, не куплен. Из-за этого мы его в, в, в, в самом конце сократили, могу, так сказать. не успели попрощаться и за это. В общем, мы сейчас посоветим немного, когда подойдем к пятиэтажке, я запись. Главное, чтобы нас не убили. Да. Так, вот мы зашли в пятиэтажку, в правый подъезд. Тут а только ли? что стреляли. Нет, это правый. Если вот так вот смотреть, то это правый подъезд. Относительно... Ну, если смотреть, да, если относительно к базе А, то... Ну, смотрите, если в сторону базы А, то это левый подъезд. В общем, вы поняли. Мы зашли в подъезд и а только что тут стреляли. Вот, походу, оттуда вот стреляли, в общем. стрелялись мы сильно. Да, ничего да. Не в наш адрес. Может и в наш, но конкретно Так, мы сейчас вычислим мы можем, да? Поблизости. Обязательно поблизости. Так, фольба. Вот, значит, враг. Это наш. К сожалению, это наш. Лучше бы враг был, ну, мне так лучше, чтобы враг был, чтобы ушатать, получить монетку и чтобы видео было бессмысленно. для этого мы специально пропустим, чтобы видео уже под конец идет, а мы еще никого не убили, просто баг показали. Так, вообще, у нас тут э, время поджимать, Мы решили сразу этот самый... Вот там вот он сидит, вот в том камне. Ладно, голова рисуется. А, Или... что, он уполз туда, походу. 50. Да, о сейчас не вижу. Так я поднимусь, пожалуй, наверх. И как раз видео к концу подходит. Мистер Фриман мне говорит время. И намекает на то, что сейчас видео закончится. Но похоже в этом видео ничего не будет интересного. Ну, только баг. Вот это вот. Я, в общем, хочу в время этот видео. И мы увидим. взлететь <ASL2> на воздух, так сказать, это чего. Так, в общем, там народу набежал. Я в принципе боюсь потерять лот. Ну ладно. <holog interf drink> и... Всем удачи, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.